Всем привет! С вами Джани 999, и сегодня я хочу построить новый дом. Как бы не новый дом, научиться его построить просто по постройте. Так, постройте его. Так. Вот это бак. 1, 2, 3, 4, 5, шесть семь восемь девять 10, 11, 12, 13, четырнадцать 14, 14 блоков сюда. Вот так, ребят. Потом, потом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять 10, 11, одиннадцать 11. 11. Здесь посередине будет вход. Вот так вот примерно. Раз, два, три. Три. Так вот вот. Потом, потом, потом. потом, потом, потом. Так. Так, потом. Раз, два, три. От мегафона, любым и в вот так вот Потом... Два, три, 4. И вот так вот Нет, уже ну, да. так вот тут. Мало, мало видно подождите ребята, сейчас я все сделаю так мы продолжаем так раз подождите что на майнклаб пугает я очень близко если мы тут раз два три я понял почему я интернет включил вот, вот я Ох, все мочи ребята так, потом сюда, антенна больше не нужна, о чем говорить, все новых, расстро, потом сюда. Сюда, сюда, сюда, сюда. Окей, okay, ребята. Решение задач для вашего бизнеса. и привлечение новых клиентов, работающих видеороликов. Максимальный эффект размещения на идеальных каналах со стабильно-высокими качествами. Студия 22 й кадр. Размещайтесь эффективно. В сети магазинов Кристина продажа. Скидки на шубы и дублевки 10%. На все ловики 20%. А на единичные размеры Ну, конечно, у Так, сейчас я строим. Извиняюсь, что будет слышно телевизор. Он вообще громкий. Я и мышку. Просто микрофон очень громкий. Вообще очень часто. Пониже немного. нормально сейчас продолжаем сейчас. реб ⁇ просто так так так все теперь берем раз два три четыре так окей раз, три четыре Потом. Так, сейчас подождите, постреливаю сколько. Окей, нормальное время. Время самое главное быстро построить. Тут так, то и должно быть. Так вот. В принципе, я тоже все я а сделал, как хотел. А Vou тут и judgement. так и хотел. Это Можно да. стеклопанелями, стеклопанелями сделать, как вы хотите. Заболел <.Z1> вообще. С наступающим вас. Это, ребята, слушайте. Да, да, да. Смотрите, Смотрите меня. Это слушайте, им хочу одно сказать. Если наберется... 20 подписчиков. Ну, просмотров не знаю сколько. Сколько-нибудь. То я начну снимать первый подкаст. Вот так вот. Тут ощить, нощить. На начну снимать первый подкаст с моим другом. Димом. покажу его канал. В общем-то, смотрите его. Я вам потом покажу его канал. Здесь можете поставить просто, просто комики. Да я просто поставил. Это... Так вот а тут. Ну так тут просто сделаю. Но но но но но так, потом если бы это красивая и слегка взбалмоченная женщина либо не отвечала естественно, имели бы а то какой ответ? Красиво, да. Друзья, мама в выбирайте. Что делать, где? В общем-то, вы можете там наверху сделать сейчас. Вот так вот делается. Вот такой нормальный дом. Только вот тут вот этот сейчас. Я это выдержу, ладно, ребята? Подождите. Вот такой вот, ребята, я сделал домик. Вот такой вот. Тут можно стекло, домик, как хотите. Можно второй этаж. Хоп. тут, например, поставить. И стекло там от дерева, например, вот. Тут вот так лестница. Но я поставлю. Так вот. Так вот. Если вы были первый раз на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. С вами был